13 число, вторник, последний день, последний день рыбалки. Попутанные, но не да. -х -х. Едем на озеро Белое, решили там поставить точку жирную. Как она, какая она получится, смотрите дальше. Мой тюрьмы. Не бегает где они что-то не что уху пойдет Нет, не вы, не, не пачкаем водку для ухи потянет да Гол, просто видео. Надо так. там должен быть песок где-то ну в смысле вот здесь где-то продерхвайте вот костер забубаться ли в лесу что это только луковый суп Не скучайте, мужики скоро будет вам уха и только зажигает Это еще живая плавает, пусть дальше плавает. Такая живая, почистил ее. Да, камень, го... это, так ты неси, все готово, давай неси, неси, все готово. Заканчивается наша поездка. Во всяком случае, рыбацкая ее часть. Отдохнули сегодня на озере Белом, поймали мало-мало щучки, сварили ухо. мешаем вкусное ухо? Не Сейчас вернемся домой, будем потихоньку собираться. Да.